Я сказал, что у него он любит, что ему, когда ему анни да, линьку да, А да. ты любишь сейчас Нет. Нет? А я чуть, не допускаю. Чуть-чуть понравилось, прикинь? Реально то, было? Что, вот, помнишь то... способ? <смех> Зачем? Реально было? Было, клянусь. Серьезно? Ты, ты знаешь, <смех> вот, клянусь было? Знаешь, как еще было? Ну. Сначала знаешь, как было? Я такой чикс, она такая руку туда чикс, и так туда. Я такой, эй! Куда? А что, реально? Мальчик, а ты купил? вот так бэмс? А, я не, не, я не, не, делал вот так. Постарай. Понял? Поймал ее. Она говорит, да пусть я говорю, сломаю. И она потом такая, я извинюсь, и так. Я такой, о. Реал? Реал. Я говорю, тебе не мешают мои джуманджи? Реал! Не надо.